Говорят, говорят, что мы задроты, игры наш, игры наш родимый дом, первым делом, первым делом доты вот и, ну а девушки, а девушки потом. Да-да, Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч продолжает исследовать и выживать в мире Вальхейма. Ну и в сегодняшнем выпуске покажу и расскажу, какое же мне удалось обустроить жилище, какой же мне удалось построить лагерь, ну и о других моментах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 а вот сразу мы вышли из нашего, значит, лагеря небольшого, который расположился у нас э, среди пяти камней, растающих в землю. Да, я посчитал, что это место будет очень интересным э, в плане защиты, да, и его обороны, потому что эти большие камни, по сути говоря, враждебные монстры никогда не трогают чисто принципиально, они поэтому они служат дополнительной такой, знаете, увесистой защитой, э, который, между которыми можно построить даже второй ряд стен, и это это будет очень-очень жестко по отношению к врагам. Вот такая вот, ребятки, по периметру защита у нас присутствует. Да, обнес я все уже заборчиком аккуратненько, красивенько. Из новых плюшек, что у нас добавилось, я уже потихоньку начал, видите, здесь строить свой мини-порт, мини-причал, где я буду стартовать со своих лодочек уже куда-нибудь в дальние далее. да. Но пока что он у меня вот на этапе разработки находится, да, видите, еще верстак даже я не убрал. И со временем это место у нас преобразится Немножечко пошире я здесь сделаю Немножечко, может, даже а, подальше в ту сторону Я это все дело а, прострою и так далее Ну что ж, вот такой у меня значит здесь мини-причальчик Дальше, ребятки, пройдем вовнутрь нашей базы С другой стороны, как видите, у меня также имеется вход а, Над которым красуется вот эта увесистая, увесистая тролля-башка На самом деле, очень часто здесь нападают на меня и тролли Тоже вот эти вот пареньки Приходится от них... Отбиваться, Пока что у меня это хорошо получается. Какое место ты, дорогой зритель, любишь использовать для строительства? Где ты привык строиться? Напиши мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Мы с тобой, конечно же, все это дело обсудим. Ведь у братишки скретча есть такая отличительная, офигенная черта. Отвечать совершенно на все комментарии своих подписчиков. Ну что ж, увидимся в комментариях. Мы продолжаем. Так, ну что, давай покажу тебе свой склад, который я немножечко расширил. Как ты помнишь по прошлой серии, вот здесь у меня была кузница. Да, ну, склад он тут, тут остался, с этой с правой стороны. Я ее теперь убрал, и она у меня находится, пойдем покажу, в каком э, месте. Пабамс, друзья, вот здесь теперь у меня более-менее настоящая хардкорная кузница, настоящего хардкорного викинга, да-да-да. Вот так вот она теперь у нас выглядит. Да, здесь посередине сам стол кузнечный, на котором мы можем ремонтировать наше снаряжение. И также можем крафтить совершенно новое снаряжение, ну и улучшать его, да, я ее, конечно же, уже немножко апнул Поставил здесь вот такую вот маленькую наковальню И вот такую вот бочку для охлаждения и закалки стали Вот так вот у нас теперь выглядит Ну и так как у меня места другого не нашлось, да, вот для этого большого стола-картографа Я его впихнул вот сюда же тоже в кузницу Надеюсь, он мне не помешает для будущей прокачки этой кузницы Если же помешает, я его куда-нибудь выкину он за забор, пускай там валяется Потому что пока что полезность этого э, стола-картографа для меня остается такой Расплывчик. И размазаны Это очень хорошо может э, сработать Когда вы играете в мультиплеере э, Чтобы, я так понимаю, открывать э, область Которую разведали ваши союзники Не иначе А так, для соло-игрока Вот этот стол картографа Просто пустое место Знаете, если бы можно было какие-то маршруты строить Да, или бы что-то еще интересное делать То тогда бы был он пополезнее немножечко А пока, я, ребятки, его потенциал не раскрыл полностью э, Если есть кто-то более опытный, чем я Напишите мне, пожалуйста, в комментариях Суть вот этого стола Стола картографа конкретнее. Да, я с удовольствием, ребятки, послушаю и буду в следующих своих видосиках использовать полученный а, опыт. Ну что ж, пойдем дальше, покажу, что мне получилось здесь а, под настроить. Так, ну печки ты мои видел. Здесь у нас теперь красуется а, хранилище дров, да, для того, чтобы можно было растопить печечку. Также в этом сундучке у меня, по-моему, были дрова, да. Вот таким образом мы... Кочегарим, топим здесь печечку, да, производим уголь. Да, вот, ребятки, углевыжигательная печь. Для тех, кто не в курсе, да, углевыжигательная печь нужна для того, чтобы пережигать обычную древесину, вот в такие вот. Уголечки. Вот тут, видите, кучка лежит у нас, да, и в инвентаре они выглядят вот так вот. Эти угли нам потребуются в дальнейшем для выплавки а, уже конкретно стали, то есть именно речь идет об олове и о меди Вот в этой печечке мы можем их переплавлять. Вот сюда вот загружаем, значит, уголечек, она у меня полная, не, в, не влазит вообще никак, ну, или же просто собираем вот сюда в сундучки, упаковываем. Также у меня здесь, видите, тележечка имеется. Чему это все размазываю? А, начинающий игрок, возможно, не знает, да, но я подскажу. Вот эти две печки обязательно будет нужно построить, инач иначе ваше развитие а, дальше никуда не а, шагнет. Так, ну что ж, про кузницу, в принципе, все я рассказал. Тут больше добавить нечего. А, пойдем посмотрим дальше, что у меня здесь имеется. Тут у меня, значит, место плотника. Прокачал я его, вот поставил вот такую штуковину, да, Тесла вроде оно называется Или как-то там, я не помню Давай-ка мы с тобой посмотрим сейчас на пятерочку Вот оно у нас, да Тесла, короче говоря, вот такая штуковина для, я не знаю, для, для обтесывания древесины. Ну, в общем, это улучшение для нашего верстака плотника, на котором можно, собственно говоря, и собирать тоже разные ништячки. Кто-то мне задавал вопрос в комментариях, как же сделать э, молот оленью скорб? Да-да-да, большой такой молот, который э, поможет тебе быстро изничтожать э, грязных, надоедливых грейдворфов. Так вот, вот, пожалуйста, рецепт его открывается сразу же после того, как ты апнешь свой верстак, да в 2 а, уровня, ну и найдешь конечно же цельную древесину оленьи трофеи, то есть оленьи головы ну и, два, ну и два кусочка кожных обрывок будет достаточно, которые падают с кабанов. Ну что ж, зритель, я надеюсь, ответил на твой вопрос, который ты мне задал более-менее предметно. Ну что ж, идем дальше. Ох, лес движется, пойдемте отбиваться. Обожаю это мероприятие. Надо срочно, друзья, покушать как следует. Да, мы отдохнувшие, мы заряжены, бодры и веселы. Вот как раз-таки сейчас мы и будем проверять вот этот самый оленеморчик. Обожаю просто выносить вот этих вот деревяшек с помощью этого, этой базуки. Так, ну что, пацаны. Ходи по одному, сейчас руки базуки вам покажут Как нужно здесь правильно жить Ну-ка, вот, смотри, сколько их скопилось, да Огр Огромная просто толпа грей Грейдворфов, еще и с ними вот этот вот Вонючий, и вот таким вот образом Легко и просто Конечно же, не делайте таких ошибок, как я Я, например, сейчас стою, игнорирую удары Вот этого большого, но у меня Просто бронька позволяет, да, я сейчас Прокачанный, усиленный троллей броне И поэтому мне удары Вот этого даже здорового, они практически Не чувствуются когда будете вы с таким молотком махать, да-да-да, особо-то не расслабляйтесь, да, и будьте постоянно в напряжении, потому что удары вот от этих мелких достаточно незначительные, а вот от этого большого достаточно много могут вам нанести хлопот. Даже мне, смотрите, он как пробивает. Еще раз повторяю, да, ребят, не, не, не воюйте так, как я, потому что я воюю сейчас на наобум. Уверен, как говорится, в своих силах и уверен в том, что я сдержу удар этих парней, даже если их будет очень много. Вот, например, большой, смотрите, пытается что-то тут, что тут выхаживать, но у него ничего не получается. Так, отлично, Мы его выносим. Как-то много, смотрите, леса в этот раз к нам движется. Видимо, давненько ко мне никто не приходил. Ну-ка, подойдемте поближе. Я вас плохо слышу, отлично, вот так уже гораздо лучше. Вы посмотрите, какие офигенные удары просто. Просто всех шатываю налево и направо. Говорит, вот шаманф, а ну иди сюда Ха. Вот смотрите, они вот такие вот гады, они просто моих кабанов пытаются постоянно вынести Здесь что-то вас много собралось, не так ли? Ну-ка давай по одному Ой, опять большой подошел, смотри, что творит, а Вас что-то как-то много Пойдем, ребят, отойдем, пойдемте, пойдем, отойдем Я вам кое-что интересного расскажу Какого черта вы здесь все столпились? Вам тут что, медом что ли намазано? Я понимаю, что все хотят моих свиней Но я вам не дам своих свиней в обиду Здорово, здоровый Как у тебя дела-то? А, все, все твои шестерки -то, я смотрю, слились, остался ты только один. Да, вот так вот, друзья, у нас и происходят налеты на нашу базу, с которыми мы благополучно справляемся. Но при одном из таких налетов я лишился всех своих кабанчиков, поэтому будьте внимательны и осторожны. Как вы сейчас сами видели, эти типы, они очень хорошо агрятся а, на ваших подопечных. Вот у меня, например, есть прирученный кабанчик, они его все время хотели а, вынести. Ну что ж, сейчас ресурсики мы тут соберем, все, которые нападали. Не просто же так я здесь это все устраивал, да, мне же на починку, на восстановление э, моего, как говорится, форт-поста нужны будут ресурсы, поэтому все берем по максимуму с этих типов, которыми сейчас мы тут а, занимались. Ну что ж, переходим дальше, что у меня еще изменилось и что я построил за кадром, а, ну сколько не построил, а засадил, да, засадил я вот здесь вот огород с морковочкой, которая у меня уже поспела, вот здесь в этом месте исключительно я выращиваю а, продукцию на семена, как ты видишь, сейчас собираем, да, Морковка вообще очень полезный ингредиент Особенно в начале игры, да Растет она в черном лесу Поэтому смело иди в черный лес Как можно быстрее после убийства оленя и ктюра и ищи ее там. А чем же она хороша? А после обновления Hard Home нам сильно порезали различные бафы от поедаемой нами а, пищи. А вот как раз таки морковка позволит тебе продвинуться на следующий уровень рациона твоего а, питания, откроет такие интересные блюда, как, например, соус с мясным фаршем, которым я сейчас питаюсь, да, например, рагу из оленины или же морковный а, суп. Да, для всех вот этих вот блюд. Как я и сказал выше, потребуется морковочка. Вот она, вот они, пожалуйста, блюда. И вот такой вот котелок необходим будет тебе для варки этих блюд. Морковный супчик у нас, смотри, три морковочки, один грибочек, рагу из оленин, значит, одна пожаренная оленина, одна, значит, черника и одна морковочка. Ну и, конечно же, соус с мясным фаршем тоже требует морковочку, значит, хвост никса сырой и сырое мясо кабанам. Вот такие вот дела. Запоминай, дружище. Да, тебе эта информация обязательно пригодится при твоем выживании. Немало так мы насобирали морковочки. Давай посмотрим сколько. Нифига себе, 140 аж, э, штук мы можем сейчас посадить. И во втором, смотри, огороде у меня э, тоже выросло очень много этих э, семян. Да, друзья, я затариваюсь заранее, потому что я не знаю, сколько мне потребуется для путешествий. Да и кабанчиков мне тоже пока кормить э, нечем. И я предпочту, наверное, кормить их морковкой, которую буду с спокойненько выращивать в своем огороде. Эх, мне бы какой нибудь фермера в помощь, который бы занимался исключительно засаживанием огорода, было бы очень э, круто. Но нет, друзья, все приходится своими руками. Вот это урожай мы сейчас собрали. Смотри, 237 э, штучек. Этого нам хватит достаточно на немалое количество времени. Это мы все, конечно же, делаем, засадим за кадром. Ну и пойдем, я тебе еще покажу, что у меня интересного появилось. Да, не забываем заглядывать, значит, в мой бродильный цех. Здесь мы э, готовим вкусную медовушечку собственно, для которой я сейчас ягоды и берегу. Да, вот в данный момент мы сделали медовушку сопротивления э, яду. Как это все дело работает? Для того, чтобы скрафтить вот эту бродильную бочку, тебе необходимо будет э, бронза. Ну и как только ты откроешь рецепт бронзы, то есть построишь первый слиток, у тебя в графе ремесла появится вот такая вот бродильная бочечка. Но учти, тебе также нужно будет найти еще и качественную древесину. Она падает с берез, она падает... С дубков, но также качественную древесину можно найти из обломков, которые а, разбросаны у нас на побережьях. Вообще, если тебе нужны какие-то более подробные гайды по этой игрушечке, то переходи, пожалуйста, в плейлист, который находится в описании под данным а, видео. В плейлисте ты найдешь много полезной информации касательно данной Игры приятного тебе просмотра, ну а мы поехали дальше. Из того, что я еще здесь построил, я вот туда вот, смотри, наверх, наверное, кто уже заметил, самые внимательные, а, разместил ульи. За ними не совсем удобно теперь стало добираться, но зато они там в полной безопасности. Раньше вот эти вот ульи старались разломать всякие игры, дворфы, да, и еще какие-нибудь недруги, теперь же до них очень сложно достать на самом деле, да, даже мне смотри как сложно достать, чтобы оттуда выковырить вкуснейший э, медок да, мед тебе пригодится для того, чтобы варить как раз таки вот эту вот э, медовушку в бочечке, поэтому ульи естественно старайся собирай, они находятся у нас значит в основном в простой локации, в самом стартовом лесу. Вот еще один, да. У меня пока что в целом здесь 4 улья. Мне хватает, в принципе, с головой. Да, и я всегда при метке. И я всегда готов поставить нужную мне медовушечку. Да-да-да. Айх, какой сладкий медок. Как я обожаю медок. Прям как Виннипух. блин. Почувствовал себя виннипухом на мгновение. Немножко изменил я интерьер своего жилища. Я не помню, был у меня здесь портал или же нет. Да, но теперь я поставил его именно вот здесь. По-моему, раньше он в прошлом видосике он был во дворе. Теперь же я его поместил сюда, вовнутрь, здесь как бы поудобнее, наверное, он будет себя чувствовать и не так сильно мешат, мешаться. Здесь я немножечко прибрался, да, как видишь, у меня теперь на столе стоят офигенные всякие напиточки, даже золото, что говорит о моем благополучии и так далее. Плюсом у нас здесь стало гораздо уютнее из-за того, что вот здесь появился вот такой вот серьезный дядька, который, как говорится, называется оберег моей базы. Ну, собственно, он особого ничего не делает, кроме как оповещает нас о том, когда наши какие-то построечки атакуют. Да, плюс его еще в том, когда вы играете, например, в кооперативе, он как бы является приватом ваших всех построек, и никто не сможет там, например, открывать какие-то двери или что-то строить в зоне вашего привата. Да, это основные функции вот этого, знаете, оберега. Крафтится он, в принципе, не так уж и сложно. В графе прочее его можно найти для его, для его крафта потребуется качественная древесина, глаза Грейдворфа и ядра э, Суртлинга. Ну и также коротко расскажу тебе о моих грядущих планах, которые я хочу реализовать. Естественно, моим следующ, моей следующей целью это будет поход вот на этот вот остров, где находится босс э, древний. Буду ли я там строить базу или же э, нет? Посмотрим. Да, пока что я еще не уверен. Основные силы пока я бросаю вот сюда, вот на мою первую базу. А там уже посмотрим, как получится. Да, это одна из основных целей. Вторая основная цель это, конечно же, найти странствующего торговца э, Хальдера. Ну, как странствующего. Да, он действительно где-то засел на этой карте, он где-то есть В прошлом выживании он у меня был Недалеко от босса древнего Посмотрим, получится ли у меня Его найти быстро В этом выживании, я не знаю Да, это следующая моя цель И скорее всего в ближайшее время будем ее потихонечку Реализовывать Ну что ж, вот такой у нас сегодня получился мини-рассказ Про мою базу, про мой постик. пиши, мой дорогой зритель Что тебе понравилось Пиши также, задавай, пожалуйста, вопросики свои Не стесняйся, на все твои вопросы я постараюсь Ответить в комментариях Ну что ж,